Всем привет! Сегодня вы узнаете о Wi-Fi аналитике и как она помогает связывать офлайн бизнес с онлайном и запускать рекламу на самую горячую аудиторию в интернете. Мы привыкли, что когда заходим на сайт, его реклама догоняет нас еще неделю. Ремаркетинг уже никого не удивляет и запускается вместе с рекламной кампанией. Владельцы сайтов тратят немало деньги на то, чтобы привлечь новую аудиторию и напомнить о себе старый. Но что же делать, если у вас офлайн точка продаж? Вы точно так же работаете над продвижением магазина и привлечением покупателей к нему. Но в итоге покупает всего лишь пара процентов. Куда же деваются остальные? Они уходят, забывают или банально переходят в магазин конкурентов. Но на самом деле потребности никуда не деваются, а деньги уходят мимо вашей кассы. Если вы сталкивались с этой или с одной из этих проблем, то Wi-Fi аналитика – ваш выбор. Wi-Fi аналитика – это технология по сбору, анализу и использованию данных ваших физических точек и магазинов с помощью Wi-Fi радара. В точке продаж устанавливается специальное оборудование Wi-Fi Radar. Оно собирает MAC-адреса телефонов, которые находятся в точке продаж или в радиусе до 100 метров. Вместе с этим фиксируется время, расстояние до точки и производитель смартфона. При этом посетителям не обязательно быть подключенным к определенной Wi-Fi сети, но необходимо, чтобы он был включен. С помощью программного обеспечения MAC-адреса сегментируется по различным категориям. Первое посещение, часто заходит, давно не был, проходил мимо и конкретное посещение определенного стенда. Вы перестаете полить с пушки по воробьям и получаете возможность нацеливаться на самую горячую аудиторию, на тех людей, которые у вас уже были, которые вас знают и которым, возможно, не хватает совсем чуть-чуть, чтобы зайти и сделать ту самую покупку. Полученной аудиторией можно экспортировать в Яндекс.Директ и MyTarget и получить рекламные аудитории Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте и проекты Mail.ru Group. Также вы получите более подробный портрет аудитории. Что это за люди, кто это, мужчины или женщины, сколько им лет и чем они интересуются. Все это поможет вам запускать еще более эффективный таргетинг. С помощью Wi-Fi аналитики вы сможете решить следующие задачи. Отслеживать эффективность рекламных кампаний, BTL-акций и мероприятий. Возвращать клиентов, которые давно не заходили к вам в гости с помощью ретаргетинговых кампаний получать широкий охват целевой аудитории и полезную информацию о своих посетителях, еще плотнее общаться со своей целевой аудиторией и оценить трафик будущих торговых объектов. На самом деле Wi-Fi аналитика имеет безграничные возможности в использовании, все зависит от ваших задач и фантазии. Вот несколько самых распространенных примеров, где можно собрать аудитории. Не уверены, что вашему бизнесу стоит использовать эту технологию? Вот те сферы, в которых Wi-Fi аналитика является отличным инструментом, чтобы вывести продвижение своего бизнеса на новый уровень. И еще сферы. И даже здесь. И здесь. И даже здесь. Так как технология является довольно новой на рынке, у людей появляется довольно много вопросов технического и иного характера. Мы собрали эти вопросы и ответили на них по ссылке здесь и в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся и не забывай про колокольчик. До встречи!